Что у нас по очереди? Блять, тут эти ебаные сука, друзья, блять Родственники, блять, постоянно такая хуйня Просто давай это, колобок, куда тут походь Вот так? Сальто вот так Не понял, блять Что происходит? Три, два Все Это, чел, минус? они походят А тут что происходит, блять? Не больно глубоко